Добрый день, с вами Дмитрий Рудых. В этом коротком видео я расскажу, где брать информацию о системе координат при составлении схемы земельного участка. Данное видео является дополнительным материалом к серии пошаговых видеоинструкций о том, как находить земельные участки и составлять схемы земельных участков. Мне в комментариях на блоге стали приходить уведомления о том, что администрации стали отказывать в согласовании схем земельных участков по той причине, что в схеме не были указаны не была указана информация о системе координат буквально несколько дней назад я сам столкнулся с этой проблемой, поскольку получил отказ по одному из своих земельных участков от администрации города Геленджика я проверил данный отказ, проверил Комментарии, которые мне присылали другие пользователи, использующие данные пошаговые инструкции, пришел к выводу, что в самом деле есть необходимость указывать систему координат, тем более что в этом нет ничего сложного и в данном видео я сейчас покажу каким образом вы это можете легко сделать. Итак, переходим в программу, в которой формируется схема земельного участка. У меня уже земельный участок сформирован. Это как раз тот земельный участок, в отношении которого я недавно получил отказ от администрации. Недочет, который имел место быть в предыдущей схеме, я исправлю. В частности, укажу систему координат для данного земельного участка. Итак, участок у нас уже сформирован. В данном случае он выделен у меня с желтой заливкой. Для того, чтобы определить систему координат, нам, как и положено, необходимо загрузить растровую подложку, чтобы на ней отобразилась топографическая основа для нашего земельного участка. Для этого в верхнем меню выбираем вкладку «Импорт с ПКК», то есть «Импорт с публичной кадастровой карты», кликаем и выбираем «Загрузка растров для области на чертеже». Кликаем на него и выделяем полностью ту область, которая окружает выбранный нами земельный участок. Кликаем. Появляется окно «Выбор системы координат». Здесь в данном случае уже по умолчанию установлен кадастровый округ и внизу в выпадающем окне есть несколько систем координат, которые можно использовать для данной схемы. Я, как правило, всегда использую систему координат, которая подгружается автоматически. То есть в данном случае для данного земельного участка система координат МСК-23 зона 1. Кликаем «Выбрать» выбираем растровую подложку я как правило всегда выбираю космические снимки гугла и система тут же подгрузила растровую подложку далее как и показано в пошаговых видеоинструкциях вы формируете до конца схему земельного участка и вставляете ее непосредственно в шаблон документа вот у меня шаблон схемы земельного участка я сюда вставил соответственно сформированную картинку земельного участка и внизу под картинкой указал система координат и ее название. В данном случае у меня система координат МСК 23, зона 1. Данной информации должно быть достаточно для того, чтобы админи... у администрации не было законных оснований придираться к схеме в связи с отсутствием указания информации о системе координат. И в завершении хочу сказать еще одну новость, которая для, них... для некоторых может быть иметь важное значение. В пошаговых видеоинструкциях идет речь о том, что необходимо использовать программу Argo 6 в ознакомительной версии. Недавно я столкнулся с такой сложностью, программа Argo 6 даже в своей последней обновленной версии не подгружает растровые подложки и топографическую основу для схем. Я связался с техподдержкой поддержкой разработчиков, они мне сообщили, что Росреестр изменил протоколы и в связи с этим в старой программе в шестерке заложены другие Протоколы, которые на сегодняшний день уже не могут связаться с Росреестром для того, чтобы подгрузить соответствующие растры. Поэтому целесообразно вместо этой программы использовать не шестую версию, а седьмую версию Argo 6, то есть просто скачиваете повторно ознакомительную версию уже не Argo 6, а Argo 7 и используете ее точно таким же образом, как и использовали предыдущую программу. На этом у меня все. Если возникнут вопросы, задавайте их в комментариях. Я Обязательно откликнусь. Увидимся в следующем видео.